И снова всем привет! Мы продолжаем наш тренинг по мануальной терапии. И сейчас рассмотрим бедра, ну, в общем, ноги, что с ногами делать. Ну, соответственно, сначала тестируем по вот этим косточкам, какая выше относительно тела и относительно стола, да? Получается, вот это от стола выше по ямочкам, да? Сверху прижимаем в равны. И тазовые кости ну, тоже Чуть-чуть это выше. Что может отразиться на длине ног. Соответственно, сравниваем ноги по вот этим косточкам лодыжкам. Чуть-чуть получается вот эта длиннее нога, да, и по пяткам. Пятка тоже чуть длиннее. Значит, наша центр получается. Выдергаюсь вот эту ногу, толкать, да? И таз разворачивается вот туда вперед. Чтобы в этом удостовериться, что виноват таз, а не, например, колени или щиколотки, да? Же тоже суставы. Соединяем вот так вот. И как прицел смотрим вот, -вот в эту щель, да? Через попу, через спину, через кухо, чтобы все было ровно. Не перекашивайте вот, да? вот так, Вот ровно косточки, да, значит, нам это доказывает что э, кости э, голени равны, да, значит, виноваты где-то вот вверху. Когда опускаем. Раз. Эта нога чуть утягивается. Вот, значит, тогда с тазом, что мы делаем? Размяли вот это место, вот. простучали. Саму косточку тоже простучали. Кстати, чтобы удостовериться, надо еще посмотреть на нижний уголок. Вот здесь. Ну, нижний уголок, в принципе, в принципе, равный. То есть, по каким костям мы смотрим, да? По вот этим, это где ямочки. По вот этим сверху. И вот она, нижний уголок, вот этот вот, щупаем тоже. Выше, ниже. А спереди проверяем по вот этому уголку. перевернись на спину. Также соединяем ноги. И видим, что она короче чуть-чуть. Ну, тут вообще незначительно. По пяткам смотрим. И по большим пальцам. Вот видите, большой палец этот выше. Угу. Нога больше. Длиннее. Да, нога, нога чуть длиннее. Значит, мы будем выравнивать правая получается, да? По вот этим косточкам смотрим. По уголку кости. Снизу. Получается этот ниже, этот выше. По верхней части. Этот выше опять. да И вот так вот относительно стола. Синия стола равны, в принципе. Чуть-чуть ну, может быть. Вот это, мне кажется, выше. Чуть-чуть выше, да, чуть-чуть. Угу. Значит, какой прием? Вот. Очень простой. Нам надо вот это опустить. Значит, берем за бедро, тянем вот туда, а здесь в тазовую кость упираемся и вот просто тянем, тянем, тянем на натяжку. С худыми людьми и с детьми это вот подойдет. То есть я тяну не за кожу, а за кость прям бедренно взялся, да тему за кость. теперь с этой стороны упор и вот вытягиваем вот здесь вот сустав это вот все потянется и коленка и щиколотка это нога прямая а это расслабленная и вот своим телом я вытягиваю чувствуешь как тянется mm -hmm. Мне кажется она вот отсюда прям спрыгается да положи прямо сюда руку почувствуй. видишь как вытягивается проверяем теперь ну вот здесь выровнялось здесь она все равно выше пока здесь здесь еще не выровнялось uh -huh. Так, а, и бедра. И смотрим бедра. Бедренная кость может быть выше, ниже, да? Или, или вот так вот выше, ниже. Это сильно тело, это сильно стола. Ну вот это чуть-чуть вверх ушла. Это ушла, да? Да, чуть вверх. Значит, смотрите, чтобы подобраться туда, тут мышц очень много, да. Значит, мы сначала все это расшатываем. Вот так вот вертикально я давлю на тазобедренный сустав. Чуть под углом. Да, получается на крестово-позвоночном суставе вот так вот расположен вот под таким углом вот туда-то толкаю это пояснично крестовый сустав ну толкаем не просто в блину да а немножко его вот так вот как бы вот так вот толкаем чтобы до поясницы дойти можно даже взяться за седалищную кость и также ее вот вот туда У -у -у -у. чувствуешь да У -у -у -у -у. тянется ну и, соответственно, вот лучом идут все мышцы вокруг, да, обрабатываем. В ту сторону потянули, к плечу. Эту вот, большевидную мышца тут натягивается. Сюда потянули. Сюда положили колено. В берцовую кость, а тут в тазовую кость. Растянули. В эту сторону растянули. Вот сюда растянули. После этого можно проводить прием. Один из приемов, опускаем, опускаем, вот расшатываем, это соответственно мы на бедренном суставе, да, чуть угол добавили сюда, это уже КПС, кроссово-поздушный сустав. Расшатали, расшатали к лодочку и потом раз, протолкали. Если оно вышло вот сюда, вот, то есть это если нам надо его, бедро поднять, тазобедренный сустав. А если опустить туда, то желательно, можно с этой стороны делать, но лучше с противоположной. Обойти, вот так он под 40 кондрелосов находится, толкаем, значит туда. Шатай, шатай и... Прям своей грудью, всей своей массой на эту ногу. Mm -hmm. uh -huh. Так, пододвините обратно. И дай я подвините. А, ну, ну, Д, ноги, ноги? Нет, сама сдвинется. А, сама сдвинется? Ah, угу. Теперь выдергиваем этот сустав. Первый способ. Вот здесь коленкой мы зажали, да, и под 45 градусов. Потом вот так вот, если колено больное, чтобы за колено не дергать, беремся вот плотно здесь, за бедро. За бедро мы просто расшатали и под 45 градусов. Вот так мы за колено. Вот так вот теперь здесь берем, да, вот этот рычаг у нас получается. На себя дергаем. Подвинемся. И теперь само бедро вот расшатали, расшатали и дергаем на себя. Ага. Проверяем, но ну, тут уже равны и пальцы, смотрите, выровнялись. О, круто! И косточки выровнялись, и пятки, и пальцы, видишь? Ага. Ну для фиксации давай еще вот здесь проделаем. Уже щепленно что Страхово самошелкнуло. Где, где, где? Здесь. А, уже был, да? Ну mm -hmm. а, все, уже было. Mm -hmm. Так, поравним ложись так, чтобы сим сим симметрично, симметрично было, да? И проверяем теперь опять эти косточки. Так, ну вот здесь вот они в нижней части равны. Таз еще не, не равен. И вот тут он вверх чуть поднял. То есть надо все равно себя и вот, вот туда, так потолкать. Да. Давай это сделаем с другой стороны. Переворачивайся. Так, еще раз проверяем Ну вот погребным уже все. По ниже границы. Тоже равно такой вот тут вверх поднят. Значит, берем таз тогда. Толкаем туда его. За ногу. расслабляй расслаблено, все расслаблено. Ногу повращали повращаю, расслабляй расслабляй, расслабляй, расслабляй. Держишься равно. Не, не держу вообще. Да. Не Помните, мы делали вот это вот прискориозе для спины. Вот то же самое теперь для таза. Вот расшатали, расшатали и туда раз. можно взяться и вот так вот расслабил, держишь держишь расслабил вот. расслабил и туда потолкали бедренную кость загнули вот так вот примерно под 45 градусов да и прям бедренную кость туда ее стукуем тут важно чтобы нога не висела сюда, а был некоторый упор упор можно сделать допустим Своей ногой тут подняли, свою ногу упор и ну, на себя протолкали. Так, лежим. Ну вот это чуть короче, значит ее выдергиваем бедро опять. На себя, на себя, на себя. А тут обратите внимание, я стол держу. Держу стол. И когда мы делали спереди, тоже стол держали бедром вытолкнули, можно еще вот так вот вытолкнуть, хватили бедром, а тут в тазовую кость все и своей ногой вот так вот выдергиваем, ложись обратно, подтягивайся, подтягивайся. Угу. ну вот косточки отсюда сверху смотрим, равны, пятки загибаем вот так вот, тоже равны по пяткам, тоже вот, Равные стали, видите. Вот что мы делаем с бедрами, а в следующем видеоролике рассмотрим, что делать со стопами и с коленями.